здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске сказано сделано новый прием новые уточнения по псн маркировку нарушать опасно налоговый прогноз сказано сделано приняты ожидаемые поправки в налоговый кодекс в частности, освобождены от налогообложения налогом на прибыль, УСН, ЕСХН, НДФЛ и страховыми взносами коронавирусные субсидии от государства для субъектов МСП, а также доходы в виде оплаты труда, произведенные за счет полученной субсидии на нерабочие дни. Также признаны необлагаемыми НДФЛ доходы от продажи жилья семьями с детьми, в том числе, если собственники – сами дети. Новый прием. Из трудового законодательства исключена обязанность по оформлению приема на работу приказом. Теперь работодатель вправе составлять этот документ по собственному желанию. Однако спешить отказываться от привычки не стоит, хотя бы потому, что срок для подачи формы СЗВ-ТД по такому кадровому событию, как прием на работу, можно формально отсчитывать от даты приказа. Новые уточнения по ПСН. Налоговая служба наконец-то разъяснила, как уменьшить ПСН на страховые взносы. По мнению ведомства, если патент получен на срок от шести месяцев, то есть подлежит оплате двумя платежами, даже первый из них допускается уменьшить полностью, если к этому моменту взносы предприниматель уже уплатил. Как известно, в этом году при приобретении патента на год налоговый период установлен как месяц. Соответственно, исходя из норм законодательства, при превышении размера доходов в 60 миллионов рублей, потеря права на ПСН должна происходить с начала налогового периода действия патента, то есть с месяца нарушения. Однако Минфин решил по-другому. Несмотря ни на что, слетать с ПСН плательщики должны с начала года. Маркировку нарушать опасно. Ужесточена ответственность за недобросовестную маркировку. С 1 декабря предусмотрены изменения сразу в двух кодексах, отвечающих за наказание. Так, в Уголовный кодекс добавлены меры ответственности за использование поддельных средств маркировки. В КОАП уточнены нормы в части нарушения требований по обязательной маркировке товаров. Налоговый прогноз. Скоро заработает новый социально значимый реестр – реестр распоряжений об отмене доверенностей. С его помощью можно будет оперативно отменить простую письменную доверенность за один день. Для этого не понадобится посещать нотариуса. Достаточно будет направить необходимые сведения, подписанные КЭП, через портал Федеральной Нотариальной Палаты. Президент Владимир Путин согласился с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой, что нужно продлить срок действия коронавирусного сертификата для переболевших на срок до одного года. Сейчас этот срок составляет полгода. Необходимые изменения будут внесены в методические рекомендации Минздрава и форму сертификата. И напомним о моменте начала действия сертификата для привитых. Он начинает действовать через 21 день после вакцинации в случае первичной вакцинации препаратом «Спутник лайт» для лиц, ранее не болевших новой коронавирусной инфекцией. Сертификат начинает действовать в день прививки при вакцинации препаратом «Спутник лайт» для лиц, ранее переболевших коронавирусом и препаратом «Спутник Ви» после введения второго компонента через 21 день после первой инъекции. В Санкт-Петербурге откладывается обязательность организации бизнесом без территорий. В частности, для общепита, розничной торговли и гостиничного бизнеса с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только граждан с Куаркадами. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 17 декабря.